Друзья, всем привет! Вы давно просили меня заснять обучалку. Я долго думал, какую обучалку мне записать. Может быть, это будет передний вис, либо подтягивание, в принципе, либо какой-нибудь выход на две. Но я решил сделать элемент, который мне научусь совсем недавно, но ну, относительно. И научусь очень для себя неожиданно, потому что я долго-долго его пытался сделать, но у меня никак не получалось. А потом так получилось, что я на него забил, вернулся, и хоп, я его уже сделал. Как вы думаете, что это? Это подтягивание на одной руке. Это было очень тяжело, но тем не менее это идет. Но перед началом. Прямо здесь у нас есть топовая резиночка. Вот воркаут шоп. Я надеюсь, это фокусируется. Вот воркаут шоп. А, эту резинку нам подогнали еще в проекте с другого подростков И я до сих пор ее не распаковал, поэтому давайте это сделаем Мне очень нравится это все дело распаковывать И на самом деле мне никогда не было резинки Никогда не покупала, но в самом начале своего пути я пытался подтягиваться с ней Когда еще очень тяжело шло Так, здесь у нас такая вот упаковочка запечатана очень сильно на самом деле Да, тут прям запечатано вот. Вот. Мы ее потом Берем и написано Workout rubber bands Такие вот небольшие мини-резиночки для того, чтобы исключить основную резиночку И вот оно наше чудо Здесь написано 13,37 кг, я так понимаю, нагрузка которую она может убрать. Давайте попробуем. Посмотрим вообще, как это работает. Оп. Мы перекидываем. Допустим, я не умею подтягиваться на одной руке. Делаю вот таким образом. Первый краш-тест этой резиночки. Оп. Это изи. Ну-ка, на второй. Yeah. В общем, резинка выдержит. Все красиво. Ничего не подрезковалось? ничего не потрескалось. Форкаут респект, ссылочка в описании. Уберите да. камеру. Наш оператор тоже захотел опробовать эту топовую резинку. Он не смог удержаться, чтобы не попробовать. что-то идет не так. Давай, давай, давай, тяни, тяни. А перед тем, как начнем, я надеюсь, что у меня хорошо видно и слышно, у нас уже все готово. И так как я и говорил, я не смотрел ни одного видео, как сделать подтягивание на одной руке до этого момента, чтобы не затмить свою голову какими-то чужими мыслями, чужими идеями. Просто расскажу все, как есть, как лично учил я. И в общем, как это было? Я подтягивался с весом, подтягивался на, ну, как бы со своим весом раз, наверное, 20-25, может быть, 30, но никак вообще не мог потянуться на одной руке. И я думаю, блин, в чем дело? Как вообще так можно? То есть, как это было? Как это обычно бывает, я подхожу к турнику, вишу на одной руке и прямо вот на этом моменте у меня уже начинает штормить То есть я просто болтаюсь вот так вот туда-сюда, не понимаю, что происходит И уже начинают, как правило, болеть связочки И очень важный момент Первый совет сразу, который я могу дать, укрепляйте статику То есть вы должны уметь висеть достаточно долго, безболезненно это можно сделать в нескольких, так скажем, упражнений. Давайте подвинем эту резиночку. Первое упражнение на статику, это вы просто висите на одной руке. Причем, чем выше вы захватитесь своей рукой, как на выходу, тем проще вам будет держаться. То есть, есть разница. Чем больше я захвачу вот эту перекладину вот так вот, тем проще мне будет. То есть, не так, а вот так. Мы таким образом сразу подключаем больше мышц в работу, и нам легче подтягиваться. И, собственно, первое упражнение – вы хватаетесь от души и просто висите. Висите на максимум сколько вы можете привисеть. И желательно не просто болтаться вот так вот, а максимально статично. То есть, вот выбрали какую-то точку, сфокусировались, и максимально висите, старайтесь никуда не двигаться, и чтобы тело вас держало. На одной руке повисели, на второй руке также повисели. И здесь, на самом деле, очень будет, наверное, непривычно поначалу. Особенно, если вы потягиваетесь мало со своим весом, либо не потягиваетесь с весом дополнительно вообще. Все-таки дополнительный вес тоже может помочь. И второе упражнение, это почти то же самое, только вы должны висеть уже вот в таком, пози в таком такой позиции, либо в такой. Как это делается? Вы либо подтягиваетесь, либо подпрыгиваете, например, вот таким хватом. Таким обычно проще. И задерживайтесь И просто висите на максимум. Сколько у вас получится? Таким образом вы укрепляете вот это положение, то есть ваше тело учится держать себя, и вот эту вот часть сухожилия, по всего, не будут беспокоить. То есть они не будут болеть, как правило. Потому что поначалу они очень сильно болят, когда вы только начинаете. Это огромная нагрузка идет. Второе упражнение ⁇ это из положения виса. Вы стараетесь по чуть-чуть опускаться. Повисли. И стараетесь чуть-чуть опускаться. То же самое. Медленно, медленно, медленно, медленно, медленно. Если у вас получается, то старайтесь задерживаться в мертвой точке, это примерно 90 градусов угол Это та точка, до которой люди, которые имеют более-менее подготовку, могут дойти до этой точки Но дальше уже очень тяжело идет, то есть они не могут движение дожать Поэтому в этой точке старайтесь тренировать статику и, собственно, можно переходить к следующему уровню У нас есть два пути развития либо мы продвигаемся также на одной руке статику, либо мы подключаем дополнительный вес и стараемся висеть уже с весом на пояс. То есть, например, плюс 5 килограмм накидываете и его в таком положении просто висите. Там плюс 20 килограмм, плюс 30 килограмм, плюс 50 килограмм, кто сколько сможет Это очень хорошо укрепляет вообще весь вот этот ваш каркас, который в дальнейшем поможет потянуться на одной руке если вы можете уже висеть на одной руке, как я сказал, накидывайте, допустим, 5 кг к своему весу и подтягивайтесь, точнее, не подтягивайтесь, а висите на одной руке, но уже с весом. И как только вы в следующий раз попробуете потянуться уже на одной руке, надеюсь, не слышно, уже будет гораздо легче. Суть в чем? Как это работает? Когда вы подтягиваетесь с весом, организм к этому весу адаптируется. И когда вы его скидываете, он не понимает вообще, что происходит, почему так легко. Вы просто берете вот так, хоп, и потягиваетесь. Очень легко. Знаешь, вот темная вот эта вот... Ты понял? Черно-белая тема, вот вставь. Пчела, я пчела, вот. А мы... Следующим уровнем у нас будет научиться делать полное движение. То есть, ваша задача, когда вы потягиваетесь на одной руке, не просто согнуть локоть, но подключить еще и максимально широчайшее, то есть движение происходит вот таким образом, вы как бы много ну, скручивайте, потому что если вы будете подтягиваться только на таком движении, это будет мало того, что очень тяжело, особенно на начальных этапах, так еще и довольно травмоопасно. потому что мышц задействовано не так много и вся нагрузка уходит вот прям сюда, сухожилия, бицепса, и кто знает, что там может произойти. Поэтому следующее, что надо научиться сделать, вы либо такой хват, либо такой. Таким, как правило, проще, потому что это нейтрально. И нейтральный хват гораздо проще так делать. Беретесь. Опять-таки фишечка. Максимально высоко, насколько это позволяет. И прям с этого же положения, как бы, докручиваете. Сразу включайте широчайшее. То есть, вот позиция, когда широчайшая не включена, позиция, когда она максимально включена. Если вы не можете, как правило, подтянуться сразу из полного, полной позиции распрямления, Найдите себе какой-нибудь низкий турник, например, вот этот, такое ощущение, что он чуть, -чуть повыше даже. Ладно, так вам будет проще зайти сразу на чуть согнутое положение. То есть вот здесь вот угол у вас уже меньше, здесь угол уже меньше. И из этой позиции вы уже можете стараться подтянуться. То есть, понятное дело, что это получается не полная амплитуда, но эта самая неполная амплитуда может вам очень сильно помочь вытащить в дальнейшем. Ну что ж, когда мы дошли до такого этапа, когда вы уже в принципе можете более-менее висеть, когда вы уже научились включаться в работу, мы подключаем нашу резиночку. Она поможет нам снять часть нагрузки. Нагрузка регулируется в зависимости от резинки. Здесь вот у нас показано, что это 13 кг. Честно говоря, я не шарю, как ее регулировать, но допустим, что мы это знаем, как делать. Встаем, собственно, эту резиночку, и чем она помогает? Она забирает просто часть веса. Если вы после всех моих советов, допустим, завязались в эту резинку, схватились рукой вот так вот, включились, и вы можете подтянуться, я вас поздравляю, вы можете прогрессировать дальше и подтягиваться вместе с резинкой таким образом. Например, можете сделать один раз, круто, можете сделать два раза, делайте два раза. И тренируйте это как подтягивание. То есть вы приходите на тренировку и делаете по подходу например, Первый подход, второй подход, третий подход на максимум. То есть сколько получается. И обязательно чередуйте руки. Не делайте на одной, чтобы не было диспропорции. Сделали на правой, сделали на левой и так далее. Если у вас еще не получается подтягиваться вот с резинкой, вот так вот, то есть не используя вторую руку, есть такое вот упражнение, которое мне не особо нравилось, но оно тоже может помочь. Вы берете эту резинку, Хватайтесь рукой, которая у вас свободна за нее, и второй рукой за турник. Смысл в том, что резинка по мере растяжения потихоньку убавляет вам нагрузку. И также эта рука тоже вам каким-то образом помогает. То есть вы хватаетесь. Чем выше, тем легче. Чем ниже, тем, соответственно, тяжелее. Например, мы берем где-то вот серединку, да, амплитуду, вот где-то надпись. И также подтягиваемся в таком стиле. Но здесь очень на самом деле получается неудобно, и сама амплитуда подтягивания получается неестественной. То есть для движения все-таки лучше тренировать именно само движение. Если нет резинки, то вы можете, во-первых, заказать ее на workoutshop.ru а во-вторых, использовать вот, например, вот эту вот опору, где... к чему, собственно, кретится турник. То же самое. Единственное отличие в том, что это не растягивается, и вам будет чуть легче, чем с резинкой. То есть берете, потягите. И перед тем, как мы перейдем на новый уровень, следующий, хочу пригодовать вам также Victory Wear. ссылочка будет в описании, также где-нибудь вот здесь вот их инстаграм Там можете приобрести топовые худи без руколов, химик, натураха или виктори Офигенные футболки, также, как, как называется, свитшоты, также свитшоты И мы переходим на новый уровень Допустим, вы прошли тот этап, когда вам уже не нужна резинка вы можете потянуться на одной руке, и я могу вас поздравить. Поздравляю, кто уже умеет подтягиваться. Как прогрессировать дальше? У вас есть несколько этапов развития, несколько, так скажем, вариантов развития. Как делал я для того, чтобы подтягиваться, допустим, два раза подряд? Вы подтягиваетесь, например, на одной руке. Ну, допустим, это было на одной руке. И потихоньку вы начинаете опускаться в таком стиле. Дальше опять подтягивайтесь и начинаете обускаться здесь фишка в чем вы уже в принципе можете потянуться для того чтобы потянуться второй раз нужно больше сил и больше скажем ментального аспекта очень на самом деле играет роль именно нейромышечная связь то есть возможность подключить максимальное количество волокон в работу это то же самое как элементы то есть вы знаете воркаутеров которые допустим не имеют настолько много мышц, мышечных объемов, но тем не менее они не тащат топовые элементы, там передний вис держит горизонт, кстати, еще по переднему вису нет по переднему вису обучал, пишешься писать рано невозможно научиться очень быстро, даже если у вас есть мышечная масса потому что нужно научиться эту мышечную массу включать, опять же, на моем примере я мог подтягиваться 30 раз со своим весом, я мог подтягиваться с весом там 50-60 килограмм, но я не мог потянуться на одной руке потому что я не умел подключить в работу всю эту мышечную массу. Так что я надеюсь, что эти советы вам помогли, вы начнете тренировать подтяги на одной руке вместе со мной, когда я начну восстанавливаться. Обязательно пишите в комментариях, можете ли тянуться на одной руке, умеете ли вы подтягивать на одной руке хотите ли вы подтягивать на одной руке, пробовали или нет эти советы. И, конечно, если вы начали тренироваться по данным советам, потом обязательно пишите мне, либо в Вконтакте, либо в инстаграм, либо даже в комментариях, мне будет очень приятно. Надеюсь, я так лучше видно, чуть не забыл. Ребят, подписочку на канал, не забудьте. Потому что здесь будет очень много топ-выгодно. Ты также лайк, если ты еще не поставил. Дизлайк, если тебе что-то не понравилось, но обязательно пиши, что тебе не понравилось. А теперь до встречи.